Привет, с вами канал Аренда недвижимости в Москве. Меня зовут Мария, и я сняла ролик, который научит вас тому, как правильно начать ваше видеообъявление. Итак. Возможно, для вас станет откровением, но первое, на что смотрит ваш будущий квартирант, это вы. Да, не квартира, а именно вы. Кто вы? Какой вы? Конечно, человек ищет уголок для жизни, но между этим уголком и его желанием есть вы. И платить он будет вам. Покажите себя. Достаточно 5-10 секунд вашего присутствия в кадре, и ваш ролик из разряда сомнительных перейдет в заслуживающее доверие. Это несложно и совсем не страшно. Смотрите. Привет, меня зовут Мария. Я сдаю однокомнатную квартиру, которую хочу вам показать. Смотрим. Не зацикливайтесь на оригинальности вашего обращения. Креатив хорошо, но вы просто сдаете квартиру. Это не телешоу и вы не приглашенная звезда. Будьте собой таким, какой вы есть, в обычной жизни. И все. Правда не сложно. А, возьмите камеру и попробуйте. Сразу и сейчас. Спасибо. Хорошего дня.